Петру Ивана, ученик 9 а класса. Можно? Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 25 секунд, 20, 1, часто не спеши, 22, 23, 24, 25, 26, 47 секунд. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать.